В каком возрасте нужно об этом начинать говорить? Объясняю, свой опыт уже более чем десятилетний в проведении уроков трезвости, я уже мог посмотреть на разные поколения. И есть нехорошая тенденция. Если я раньше приходил в четвертый класс, и передо мной были ребята, ну как сказать, по этой теме чистый лист, то есть просто им нужно было донести информацию о том, что трезвость, то есть свобода от еды mm -hmm. и mm -hmm. это хорошо mm -hmm. и нормально, mm -hmm. что есть некоторые уловки там и все. Но сейчас я прихожу, и в этом возрасте уже дети напичканы. Такой информация об алкоголь, табаке и нелегальных ядах, что уже приходится где-то их переубеждать. Вот эти 10 лет прошли, это звонок для всех родителей. А сейчас с этим хуже. То есть, но раньше идти на уроки тоже не вариант, потому что они просто не поймут, о чем речь. Должна сейчас подключиться родительская работа еще до школы. Родители должны не только показывать правильный пример своим детям, этого мало, они еще должны говорить с ним правильным языком, со своим ребенком, объяснять ему,